Ну и сейчас в прямом эфире к нам присоединяется дипломатический советник ЛНР Родион Мирошник. Родион Валерьевич, здравствуйте. Расскажите, какие у вас ожидания от тех переговоров, которые сейчас стартовали? Ну, мы внимательно, конечно, все следим за тем, что там происходит. перво Первонаперво состав состав делегации Украины, значит, нужно констатировать, что, по крайней мере, вот три человека, которые, ну, первая, первая тройка, это люди, ну, вот если говорить о господине Резникове, то это опытный переговорщик, абсолютно беспринципный, циничный и имеющий очень широкие связи на Западе, то есть сутки, которые они ехали туда, там велись активные консультации. Подоляк туда едет для того, чтобы быстрее всех выскочить к микрофону и заявить украинскую позицию на публичную сферу. вот а Рахамия ну, просто, скажем, как-то человек ну, не, не слишком подготовленный к такого рода деятельности, как и в принципе, как и парламентской, но а, туда поехал для того, чтобы ну, выступить спикером и выдать ну, какие-нибудь сентенции, отвечающие настроениям во фракции слуги народа. Ну, которая манипулируема. А, значит, в состав явно сформирован господином Ермаком, то есть это главом, главой офиса президента Украины. И а, сейчас можно говорить, что по идее если бы украинская сторона была настроена конструктивно, то комментариев бы радикального настроя, скорее всего, не было бы. Но пока они идут, и вот идут заявления о том, что интересует гуманитарная ситуация, интересует вопрос немедленного вывода вооруженных сил, ну, поэтому это можно говорить о определенной неадекватности. Сейчас необходимо было бы обсуждать вопрос именно гуманитарный, спасение жизни и сохранение, ну, максимально уйти от жертв кровопролития. Пока такого настроя Украины я не вижу. То, что они затягивали свой приезд в течение суток, речь идет о том, что они надеются на действия Запада, который может изменить переговорную ситуацию. Но по факту ситуация каждый час для Украины ухудшается, потому что военная операция продолжается на территории Украины, она идет четко по плану, и я очень надеюсь, что никаких, скажем так, команд по ее приостановке до полного завершения переговорного процесса и до достижения жестких договоренностей, они никаких команд дано не будет. Я считаю, что сейчас Украина имеет только возможность договариваться об условиях сложения оружия определенными группами вооруженных сил, которые ну, сейчас находятся, к примеру, в Мариуполе, которые находятся на Первомайском направлении, сконцентрированы нацбаты в районе Харькова. Вот там необходимо то есть, максимально договариваться о том, что пока еще есть возможность у Зеленского дать хоть какую-то команду, которая совершенно не факт, что выполнит вооруженные формирования. То есть эти можно попытаться воспользоваться исключительно ради того, чтобы уменьшить жертвы или прекратить кровопролитие. А скажите, Родион Валерьевич, а гарантирует ли это сохранение власти за Зеленским в случае, если да, эти переговоры завершатся успехом? Я, я считаю, что сейчас этот вопрос поднимать совершенно не имеет смысла, потому что основание у Зеленского а, сохранять... Он может, я думаю, только поднять вопрос о собственной безопасности. А о том, что он и вот эта когорта, которая приехала на Пегареворы, останется у власти, значит, ну спецоперация проводилась зря. Потому что основная токсичность все-таки украинского государства это именно политика, которую реализовывал Зеленский и поддавался внешнему кураторству, то есть их, по сути дела, использовали для а, чужих интересов. А если их оставить, то они, собственно и будут это продолжать дальше. Тогда смысла в каких-то действиях вообще ну, он исчезает. Артем Ильич, а что вот вы подробно достаточно проанализировали состав делегации? А как бы вы охарактеризовали его в целом? Как со стороны России, так и со стороны э, Украины? Э, насколько они представительны? Насколько эти люди действительно могут принимать те или иные решения? Я уверен, ну, по крайней мере, со стороны Российской Федерации есть лица, которые, ну, господин Мединский, который непосредственно близкий помощник от президента России. То есть это максимально короткий лаг времени до принятия решений, то есть на прямой связи с президентом. Поэтому там слишком там очень широкие полномочия, возможности принятия решения. Плюс опытные переговорщики, которые входят в состав делегации, и в том числе нынешний посол, господин Грызлов, который достаточно долго принимал участие в, в переговорной группе, в контактной группе по Донбассу, соответственно, и этих представителей Украины он тоже прекрасно знает. И знает их повадки и навыки. И, опять же, большой опыт по заматыванию переговоров. Поэтому полномочия, на мой взгляд, Россия подошла очень компетентно выставив переговорщиков, которые имеют все полномочия для достижения ну, по крайней мере, договоренностей о, о, о там, гуманитарных коридорах, сложении, о, сложении оружия. То есть я просто уверен, что они, если они скажут «да» по каким-то вопросам, то они будут точно выполнены. Чего совершенно не скажешь про украинскую сторону. Потому что они многократно будут согласовывать свою позицию в первую очередь с Западом. Я думаю, направлялись они сюда так долго, потому что вели дополнительные консультации и получали какие-то условия. Поэтому здесь я совершенно не уверен, что вот эти... Ну, что, скажем, «да» сказанное, к примеру, господином Резников будет каким-то образом выполнено. У меня есть опыт, когда господин Резников готов Документ о создании консультативного совета В контактной группе И через три дня он от него полностью отказался Сказал, что его совершенно не так поняли Поэтому вот я бы не горячился То есть там необходимо продумывать Будет дополнительные рычаги гарантий Отвечать на вопрос А что будет, если Украина не выполнит Обязательства, которые взяли Поэтому очень-очень внимательно нужно Относиться к каким-либо гарантиям Или заверениям украинской стороны Потому что они просто не самостоятельны Артем Ильич, как вы в целом Охарактеризовали бы Ход спецоперации, это касается и территории народных республик, и вообще в целом Украины. И есть ли у вас представление и понимание, что дальше, как эти территории будут контролироваться, что будет происходить, какие процессы необходимо будет провести? Значит, но ну, если характеризовать ситуацию, то, на мой взгляд, она плановая, она прогнозируемая. То есть те действия, которые были запланированы, они, я думаю, что в рамках того отведенного времени, плана, который был изначально введен, они выполняются. Я вижу это достаточно четко и близко. Вот по Луганской и Донецкой народным республикам, то есть идет планомерное освобождение наших территорий, куда тут же приходит управление со стороны ЛНР и ДНР, восстановление жизни, поддержание людей, которые находились под украинской оккупации. И, по сути, ЛНР, ДНР, они выведены уже из этого процесса. Сейчас идет зачистка этих территорий. Не исключая что там будут котлы и прочее. Но, опять же, это все прогнозируем, потому что слишком масшталонированная оборона. Что касается Украины, то на Украине значит, должны быть блокированы крупные города. Я не думаю, что там необходимо будет вести какие-то военные действия внутри, внутри городов. Это сложный вопрос. Это чревато большими потерями среди мир населения, поэтому они должны быть блокированы. И вот это тоже вопрос, который надо было бы обсуждать с украинской властью, которая сейчас по факту, ну, они раздавая, примеры примеру, оружие, они просто закрываются сами. Они просто пытаются найти себе вот этот же живой щит из мирных жителей, превращая их а, в не самых квалифицированных носителей оружия, либо продолжая находиться а, вот между украинской властью, которая привела страну к этому состоянию, и а, вооруженными силами а, России. И следующее действие, это, а, ну, какое-то время порядок, который должен сформировать условия для э, государственного устройства э, Украины и избрания украинской власти. То есть, это вот если крупными мазками, то направление идет в эту сторону, и оно будет реализовываться. Естественно, все детали будут появляться по ходу реализации проекта. Все заявления, на мой взгляд, украинской стороны, что вот прошло три дня, и Киеве еще там не взят, или кто-то не стерт с лица земли, это манипуляции, это, скажем так, ну, попытки несколько извратить реальное положение вещей. Все идет по плану, двигается достаточно уверенно. Да, Розеневич, а если этот план действительно брать за основу, Какую судьбу, судьбу вы видите у ДНР и ЛНР? Это будут независимые государства? Они присоединяются к России или они вернутся на уже демилитаризованную Украину? Как вам кажется? Ну Давайте вот, сейчас в нынешней ситуации сложно а, прокладывать, делать какие-то прогнозы на длинный период. То есть в среднесрочной перспективе ЛНР-ДНР ⁇ это независимое государство, которое, естественно, они в своей политике обращены в сторону Российской Федерации, будут выстраивать а, трансграничные и... Ну, надеюсь, союзнические отношения с Россией. Поэтому сейчас речь идет о дипломатических, далее экономических серьезных отношениях, которые должны затронуть и Евразии, и другие проекты, которыми основа является Российская Федерация. То есть это движение в этом направлении. Пока говорить об интеграции в некие украинские проекты, я бы не вел эту речь, потому что, ну, на самом деле еще точно непонятно, в какой конфигурации будет существовать вот, ну, оставшаяся часть Украины. И последний вопрос, может быть вы знаете, может быть нет, сможете ответить. Пока просто не слышал я какого-то конкретного комментария на эту тему, а у многих возникает этот вопрос, что обозначает буква Z на технике. Кто-то говорит, что защита, кто-то говорит, что это Запад, кто-то говорит, что эти буквы остались с момента проведения учения в Беларуси. Вы сами знаете, что это за обозначение? Ну, обычно это используется как идентификация вот, в военных подразделений, поэтому... но подробности я не знаю, то есть я не отношусь к людям, которые имеют отношение к, вот, к ведению военных действий, то есть это не мое направление. Да, благодарю вас за комментарии, спасибо, что приняли участие в прямом эфире, я напомню, мы говорили с дипломатическим советником ЛНР Родионом Мирошником.